Что, друзья, хотели посмотреть, как это происходит. Вот я сейчас подъехал на место, где мы будем смотреть мотоцикл F3. Многие спрашивают, как это так? Ты пришел, камера уже стоит. Да вот так это происходит. Я включаю заранее, прихожу, можно снимать? Можно. Камеру поставил, она уже пишет. Вот нам открывают ворота. Я думаю на камеру заходим человеку. Да, да, да. Ну, примерно как-то так. Алло. Добрый. Да, я сейчас немножко занят. Можете попозже перезвонить? Через часть примерно, может раньше, даже на минут 40. Угу, спасибо. такая звук. такая второй звук. Так, раз. А вы случайно блок не ведете? Вы угадали. Вы угадали. Похоже, да? Да, да, я смотрел, смотрел. Я, я понял. Вы... Я просто для человека смотрю, а потом еще, ну, когда уже приобретение там, либо что-то еще, мы уже потом выкладываем. С вашего позволения. сегодня. Да, так. конечно, не вопрос. А что ты не работаешь, зараза? Это, я двигатель я не лазил вы же будете что ну конечно конечно О. вы не против я на вас нацеплю сейчас микрофончик чтобы лучше было слышно а тут люди ругаются что ни нихрена не слышно не против да, да, да ну что друзья погнали приятно что узнали да ну так давно в этой системе а вы давно катаете да да да да да сколько примерно ну если не учесть я имею в виду те года при СССР, вот. то есть, здесь лет 15, наверное. Я понял. Так, ну тогда сейчас я пока с вашего позволения... А можно документы у вас попросить? Я, птс если можно. птс наверху, здесь в офисе. А, что, у меня, как бы стс -ка не, не, не, не поможет, лучше птс конечно. Но если вы не против, я пока посмотрю. Да-да-да. Да, да, А вы пока можете, ну, не знаю, там, если есть возможность принести. Да, сейчас вынес. Я ключики открою, бак, да? Да, да, Спасибо. да, пожалуйста. Так, бак. Ну, бак чистенький. Фильтр, кстати, он видно чистенький. Это у нас корбовая версия. Для тех, кто не в курсе. Это у нас F3. Кстати, это такой же, как хмурый, по факту. Те, кто смотрел на канале, видели, у нас есть проект хмурый. Это у нас японец. Внутри японская модель. Соответственно, он подзадушенный будет, скорее всего. Но его можно будет раздушить. А, так закрывается как хорошо смотрите вообще огонь Уф. как прям хорошо работает так давайте залезем посмотрим что у нас где он мать его открывается он же вот это вот по идее нет, нет, это Это не кстати ключ не отсюда походу я не заблокировано честно я что даже не помню где у него сидушка открывается вот это лошара. Ну, всего знать невозможно. Каждую модель помнить. Кстати, а правда, здесь душка открывается. Для пипец. А, она же откручивается вот отсюда. Здесь и тут болты. Вот такая система. Здесь быстро съемы. Вот так быстро съемы. А вот здесь получается у нас... Да. Здесь у нас, короче, там как будто что-то сломалось на самом деле нихрена ничего не лопнул там резинки короче ладно сейчас придет хозяин будем с ним уже смотреть глянем что у нас с дисками так глянем что у нас с дисками Off, on, zero. с дисками у нас минимально идет 3.5 а здесь у нас 394 то есть диски 391 а были они у нас четыре с половиной то есть 394 у нас еще Ну, катать можно катать еще можно то есть пробег здесь я думаю где-нибудь 60 наверно может быть поменьше может 348 а тут уменьшение идет вот здесь надо мерить 444 а у нас здесь сколько? 4390. Так, 390 еще получается. 4 десятки еще можно ездить. Так, можно, да, с вашего позволения. Да, да, да, да. Ага, спасибо. Так, у нас вин отсутствует, соответственно, Symbior 600F 1995 года. Так, номер рамы. Шасси, рама, интересно, отсутствует. А, вот он. PC 312 20 Так, теперь номер двигателя. Двигателя номер у нас закрыт крышкой. А вы не подскажете, то есть сидушка открывается, только надо откручивать. Откручивать да? два болта. Я просто что-то начал смотреть, потом вспомнил, что ключа уже нету. Так, а двигатель у нас номер где? А тут... сбоку. Вот здесь. Да, тут надо боковушку боковой снимать. Я понял. А вы вы далеко... давно на нем, да? Сколько Нет, его в... в феврале пригнали в Беларуси. Uh -huh. Вот. Мы купили и в мае я сам ездил в ПТС. А Получать... вы, получается, первого дня... Да-да-да-да. Дмитрий Павлович, это вы, да? Ну, это племянник мой, с Пушкина, ага. полчаса приедет. Я понял. То есть, если что, он будет приезжать? Да-да-да, конечно. Да -да. Конечно, конечно. Документами. Есть, а это социально. ваш или его мотоцикл? Оформлено на него. А, вы катаете? Да, ага, я катаю. Все Потому что нет. он еще права не получил. И... пустая. Хорошо. То есть, он права не получил, но пробовал? Пробовал. Ну как, выучился, отучился, но еще не сдавал. Угу. А пригнали его с Беларуси? Да. Многие а, его а... с Европы вот, пригнали через, через Беларусь. Угу. О. А если не секрет, какой ценник был? 160. Когда пригнали, да? Да. А вы сейчас продаете? 160. Ага. Также. Что я на нем поменял? Колодки поменял новые. Натяжитель цепи ГРМ поставил э, этот самый механический. Хотя тот э, работал, ну, угу. с ихней болезнью поменял. Резину новую. Антифриз, э, масла, фильтра. Резину я говорил. Все, в принципе, mm -hmm. больше, больше ничего не делал. А, вилку перебирал. Можно попросить микрофон, типа так. Mm -hmm. да, вот. Вилку, Либо стегнуть, вилку да. перебрал. Вилку перебрали. А что, стекла? Ну, и стекло поменял, да, э, правый тек. Да, кстати, по поводу стекла вы поменяли его, оно у вас да, осталось? Да, есть в гараже а -а, лежит. А, понял. А причина продажи, если не секрет, что будете брать себе? Я ничего не буду, у меня вон стоит гусенок. Гусенок 310 который? Нет, 650. -ый. А, а то гусенок обычно говорят на маленький. Не, не, ну не 650 гусенок. Я верю, спасибо. Ну так, радиатор норм. Клипсы даже оригинальные, вот они. Тут тоже все такое. Воу, даже тут оригинал. Но мне начинает нравиться. Надув стоит. Никакого китайства. Все как полагается. Так, а диск? У меня что-то диск тут нарисован. Друзья мои, как сейчас модно говорить, это фиаско, братан. Я не уследил, что у меня прекратилась запись в петличек. И, к сожалению, теперь будет вот такой вот хреновый звук. Можете даже за это дизлайк лупить. Вы не могли бы его придержать чуть-чуть? Или катнуть вперед чуть-чуть, можно? Попросить вас. Вперед Да, чуть-чуть. Вот чуть-чуть, хорош. Ага. Тут просто цифры какие-то 3,65. Что это означает? Это мне кажется, может, разборка. Что это? 3,65. 3,65. Давайте померяем. Я как-то что-то рисовал здесь. Ну тут не 3.65, тут больше. 3.97, здесь почти 4. Почему 3.65 написано? Странно. Ну ладно, что они там мерили, чем непонятно. Так, я сейчас задний еще проверю диск. Задний диск. 464 отлично диск вообще практически не изношен а вы на нем сколько проехали примерно 700, вот как поставил поданы. а то есть, и, и, и, и да, все, все. А что ж так мало то ну гусенок он есть да я понял а этот и так каждый раз uh -huh. вот ты катаешься катаешься uh -huh. я не езжу ну, что, друзья мне, мои стоять? зеркала оригинал зеркала оригинал И тут зеркала оригинал. ну прям Прям удивительно Состояние прям ничего Резину конечно под замену, это МИТОС 18-го года, но она же дубовая Сейчас тем более погода такая, ну короче не знаю Хотя Не, ну да, она рвется вон. Я бы мишку поставил вообще бы. Было бы огонь Так и Эта резина у нас тоже МИТОС, 19-й год ну, в принципе, покатать аккуратненько можно, попробовать, если он не будет, если он будет нормально держать, то можно ее использовать. Резина не старая, поэтому можно ее использовать. Так. Можно на центральную подножку поставить? Или давайте может я поставлю, как вам удобно. Угу, спасибо. Так, цепочку. Звезду смотрим. Откусиков нету вроде, цепочка, звезда вернее, нормуль. Я тоже не трогал, посмотрел, как бы выработки особо нету, но на сезон, если хватит, хватит. Угу. Если нужно, будет поменяют. Ну, даже провиса нету такого, чтобы износа. Нет, ну Я бы, конечно, ее немножко отпустил бы, чтобы что-то мне... Или просто холодно, потому что, да, что она хорошо. прям какая-то такая, да. Так, вот. И подшипники, вот я бы еще подшипники поменял в колесах, потому что подшипники немененные. Ну не менее, в смысле, вы имеете в виду, что хрустит что-то или нет? нет не хрустит, но желательно это, да? поменять, да, Потому что сколько он прошел, мне кажется, они уже высохли там. я думаю, это, это не обязательно, по большому счету. Это, конечно, надо смотреть, чтобы он когда захрустит, тогда да. Так, сейчас попробую. Подвеску. Вы не могли бы нагрузить заднее колесо? Я да, да, просто наклонитель вот ага. Запусывания нет Да нет, нормально все. Стекло, вы говорите, меняли? Да, стекло не крашено Так, где? С Алиэкспрессо заказывали? Да, да, да, да. Где-то рублей за, за 700, наверное, да? Да, наоборот, 900 А, 900 даже, да ну, как-то вроде все в оригинале я не знаю тут тоже наклейки вот эти все так ну пройдемся по оптике так стэнли оригинал оригинал оригинал на учете банта, оригинал абсолютно здесь все красиво целлофан даже можно сказать что он наверное, не падал а бывают такие мотоциклы, да? Да, ну единственное, ну, у вот паук вареный. Вот это вот мне изначально насторожило, хотя пластик я э, снимал, смотрел. А где уже, паук вареный? Номера, вот видите? А, вот это. Вот это и с этой стороны. Меня как бы это тоже насторожило. Я, я... что-то, мне кажется, что это заводская сварка. Ну, даже не знаю, если честно. Потому что пластик снимал, там тоже номера. Э, этот самый, самый. Поэтому... Да не, не, это заводская сварка. Распалка. И даже Распалка. даже ржавчина, да, там заводское все. Они просто, когда красиво, они варят очень, ну, в смысле, когда на виду, они варят хорошо. Там те же вот эти швы, да, например, взять эти 4 F4, f F4, F4i, вот эти шовчики у них просто идеальны. Да, да, да, да. А вот залазят внизу, вот эти перемычки, там они варены, то есть так вот, на, на быструю руку, По поэтому... У меня ключи есть, так, снять... Если не сложно, будет вообще очень круто, спасибо. Я пока понаблюдаю. Могу завести его? Да, потом. Да, я понял, спасибо. Ну что, парни, заводим. Ага открываем блин кайф друзья мои это вообще потрясающе бак на резерве ух ты давай давай давай давай давай давай давай да, молодец. давай давай давай так давай, сон, давай. Сон, сон, сон. да да сон, да сейчас да, да. сейчас сейчас, да Вот, молодец. Ой, умничка. Специально... Спасибо большое, да. Ой, ты умничка. Да, мотор холодный, он минус 12 везде. Вот. Минус 12. О, пошла жара Первый, четвертый цилиндр, третий, второй, первый. Вообще огонь. Давай, давай, умничка, давай. Все цилиндрики завелись. Давай мы хорошие. Ой, ты какой молодец, а. Ой, ты умничка. Насос оригинальный. Хмурого не оригинальный стоит. Ну, как бы вот он, друзья, 160 рублей. Мод вполне себе. И, конечно, надо клапана посмотреть. Пробег 54. но ну, я думаю, плюс-минус похоже. Может быть, скрутили там 1030. Но ну, я бы клапана посмотрел, конечно. Ну блин, друзья, это просто состояние вообще... греется он все нормально станет пробки уже как говорится держит я как бы примерно не сразу сказал что он. если он будет вот так вот западать он вот, получается западает он долго прогревается yeah. а вот когда зары там пробка он работает ровно и едешь на скорости температура не падает поэтому говорю, смотри uh -huh. если он не живет тогда подняет все остается. это видимо воротами где-то там прям такие удары вот мятин здесь явно то сказали, Явно где-то ворота прищемили, потому что у меня такая же фигня на машине. Вот так вот воротина, вот такая вот от гаража просто хлопнула. Это явно не падение. Но имеется в виду не, не в дороге. Так, есть небольшая ржа, но это под перекрас, конечно, все это можно сделать. Но блин, лучше, конечно, оставить все это в идеале в таком состоянии, как и А блин, Вообще вот все. Все располагается полагается. Вот у нас код цвета, кому интересно. А, дальше. Пару кодочек сделаю для заказчика. Подсос можно убрать. Будет? вот ну, ты молодец. Я бы тросик подтянул. Тросик э, подсоса немножко. Посмотрим у нас на приборке. Все срабатывает. Поворотник влево, поворотник справа. Поворотник вправо не хочет. Сейчас, Сейчас мы его до да дохнем Так, так чуть, чуть подниму Кстати, На низких оборотах очень хорошо работает. Не глотно. А поворотник правый не хочет, да? А, он работает, на приборке не работает. А -а -а. На приборке лампочка не работает, да. А так, я себе посмотрю, у него нет. А так, да, вот, на прибор... так работает. Да? да, да, да. Ну, лампочку, видимо, надо посмотреть. Нет, у не них вторая лампа, вот, лево-право у него лампа. А, вот, у него же вон она лампа. да, -да, -да лево-право. Это ж нормальный мотоцикл, это ники не бы там вот эти вот дукати не внятные. Так, э... вот на стоп тоже была, тоже что-то перестало. Не, это видимо микрик. Сама здесь. Это микрик а, надо раз, посмотреть. Ты сама Я понял. Дарить. Это а. надо будет микриф поменять. Но это вот не знаю. Но это рублей 1200 он стоит примерно. Вот. Здесь у нас упоры смотрим красивые. Упоры вот туда смотрим Упоры красивые Вот он упор Смотрим с другой стороны упор Вопрос о ДТП Красивые Блин, все прям как Как будто он стоял очень долго где-то Вилку, кстати, не разбирали Походу, Ни нет никаких там а, Отбоем Того, что здесь Пытались ее зубилом отбивать В нижнюю гайку все вроде неплохо так, смотрим дальше степу. пошевелим степу так, он у нас походу прогрелся ну, вообще не шумит как я степу нажимаю вот такой интенсивность нажимаю степу вообще никакого шума ну, чуть-чуть есть но не критично абсолютно масло бы поменять его так, клапан настроить, масло поменять Давайте вот так вот наверное, сделаем Масло Матюль 700, да? да? Вижу Вот, сейчас, вот так вот, вот угу. Все прям неплохо Промыхает Как полагается так, а тут какая-то потертость, это видимо, гай... да, это по наверное, пытались снять. Да. Так, смотрим дальше. Колорант у нас есть. Да, антифриз есть. Ну, единочки все на месте. Вот он ожавчен то есть как бы это нормальное явление. Сколько лет ему стоял он где-то? Так, ты погазую, да, можно? Тормозуха не проваливается. То есть ручка работает нормально. Так, надо свет подключать стоп, Это не стоп, это, это габарит, да, сейчас. Так, посмотрим, что у нас со светом. Так, лайт. Вот он, лайт. Так, пас. Пас есть. Лижний дальний. Лижний дальний работает. Поворотники уже показывают. Передние поворотники. Что еще? Так, габарит. Здесь добавит, ага, вот он добавился. Есть. Так здесь добавили. Здесь габарит. есть. Так, и немножко погазуем вот. Даже вот после пяти с половиной тысяч никакого шума натяжителя нет. А у вас э, стоит механика, да? Да. вы, вы поставили механический натяжитель? Сами ставят да, сам. гайку, гайка болт, да, который. Да, да, да. А есть оригинальный остался? Да, оригинальный. То есть вы отдадите его? Отдадите? Не, ну вы его отдадите, да, да. я он еще не нагрелся, спускай немножко помолоть да, потому что нагреется. да, я не хочу его насиловать, зачем это нужно. Я пока аккумулятор посмотрю, да? Ну нет, просто открыть, да, крышку Вольтметр у меня остался в салоне, поэтому. Ну тут, в принципе, то, что он завелся, это уже хорошо. Сомневаюсь, здесь в последнее время знаю, крутили. А да, в принципе, нет. Я думал, я здесь буду, что нормально, у них проблем как таковых не было. Просто если бы заряжали аккумулятор, это было бы видно, знаете, если бы готовились. Тут как бы нет, нет, нет. тут видно, что не открывали месяца два точно. Не ну примерно как-то так. Пере... А, передачи можно покладывать чуть-чуть. Ну -чуть? и да. как четко включается. Отпускаем цепу. Смотрим на звезду. Цепочку. Вот молодец. Ай это мой хороший. Это мой хороший. Сейчас я вот так поставлю. То холодная, коробочка работает хорошо. Сколько вы на нем максималку делали? Максималку я на нем 150. То есть больше, больше не давал, не давал просто. Из-за того, что не, ну, не давал. Он не давал или дорога не нет, давал? Нет, нет, а, вроде, я да, понял. А так... ну, то есть как бы вы максималку не крутите. Нет, то нет, то нет, он еще не едет не крутите, и едет, да, я, да, я да, понял. Да, едет просто и интересно, и сколько он задушен или нет. Потому что, сколько я знаю, у них японцев, у них идет там на 185 и все, потом душится. Я не знаю, как здесь, но по идее, как бы это все можно снять ограничение так а цены какой у вас напомните 160 а сколько готово подвинуться не столько, 160 потому что ну ложено почти почти 30 я не против но 150 я бы забрал бы его 160 вот мы догорелись 160 И все. все да вот на 160 купил ладно там вложился бы а. все вот Просто я бы сейчас бы сообщил бы человеку, и скорее всего мы бы завтра пришли бы его забрать за 150. Надо бы ему сообщить, я вам, ему как бы дам информацию, он подумает. И я вам, соответственно, сообщу. Конечно, да да И Не вопрос? Все, добро. Так, ну тогда выключаем. А вас по ключей? Один? один. Ключ вот один, это, один, вот да. это печально. Да, он, он как был, вот, да, как да, да, вот, понял, вот так. Да, да, да, я понял. Вот такая же Так, я бы его, да, он нагрелся чуть-чуть. Да, да, да. Конечно. Здесь в руку поставлю. <звучит> Черного нагара я не вижу, это уже хорошо. Так что все, наверное, тушим двигатель. Так, ну тогда получается, я человеку сообщу и там уже сориентируемся. Так-то вроде все мне пока нравится очень. Все, отбой связь. Ну, в да, точнее, да, Ну да, они там, э, у меня там бумажки есть, а он по-моему из Нидерландов был. Ага. Вот. А, то есть он европеец? Да, да, да. А отсюда у него вина берет. Отсюда, сейчас я принесу бумажку. У него просто вин японский. Yeah. Вернее, не вино, а у него отсутствие вина. Это видимо из Японии его купили в Европу. Видать, yeah, да. Yeah. Да, потом, ну, видимо... Может, вот он скорее вот, вот, вот этот стоит. Может вот это? Год. Может, в 2003 да. году Мы туда краю, вот притащили. Да, притащили. Вот они надписи оригинального пластика. То, что он оригинал ковар все там все как полагается номер одного второго третьего Ой. и второй ничего не коснутое нигде ничего не ремонтировалось тут тут смазывали как она называется этот как как это смазка называется забыл а, медный купорос короче ну, да, да, да медная смазка тут все в оригинале я обычно силикончиком смазываю саму резиночку. Ну все-таки. Так и сидушечка. Сидушка не перешитая. Да. Все в оригинале. Сидушка тоже. Это да, как бы тоже. Ну, сколько лет ему да, уже? Да перешел. Это это. Потому что пригнали его без трещинки. Угу. За 700 километров трещинка пошла. Это все понятно. Понятное дело, он не новый. Понятное ну, да, дело да, да, есть да. ржавчина, это понятное дело. Знаете, это надо быть. Э, странным идиотом чтобы не понимать это да то есть как бы мы покупаем мотоцикл не за 500 тысяч рублей да там но, например, -50 -50 -50 -50 -50. а за 130 лайк говорю как есть validation. ну да за это вам очень большое спасибо да. вот такие дела друзья жалко вы не видели там сейчас у меня селфи брали ну, приятно приятно выполнить топ будем Почему? Я посмотрел. Вот смотри, посмотрел, да. да. но там есть небольшой перекос, но это как бы он. На, на, на, ну как, в момент прогрева это не, про, это не сильно страшно. По, по есть, чуть -чуть. есть, есть да, их надо настроить. Пока, я тоже пока, Их настроить не надо. Не я стоит, просто да. думаю, туда сейчас, ну, если визит не менять, туда надо положить сейчас, ну, 1012, наверное, всего. И все, и можно отправлять его человеку. Все, я ладно, буду. связь. Спасибо, все всего вам. доброго. Ну вот примерно вот такие дела, друзья мои. Вот такие мотоциклы, вот такие мотоциклы я рекомендую приобретать, пускай ему будет 20 лет. Вы видите состояние? Вот вам, как первый мотоцикл, если вы тем более ну, новичок, так скажем, с небольшим бюджетом, за 160 лучше взять вот этот мотоцикл, чем брать какую-то Сибиху невнятную. Да? Ну, это просто хороший вариант, да, бывает мотоцикл там чуть дороже, там 180-200 они стоят, ну, вот эти вот аппараты, ну, лучше взять этот аппарат на долгие годы, чем брать себе на пару лет в лучшем случае, а то и дольше, и то и меньше вы будете на ней кататься, просто, ну, быстро она надо, реально надоест. Здесь 112 или сколько там лошадей, они вполне себе, всего доброго, они вполне себе хорошо показывают в городе и большего на пару-тройку лет я вообще не вижу смысла, нужно ли вообще то есть как бы мы продали мотоцикл человеку, вот вы видели хмурый, да, хмурого мы продали за 120 он в него там еще положил 1012 там слайдера там что-то еще а вот сейчас он собирается на него одевать пластика китайский соответственно потому что оригинала нет сейчас он собирается там в него деньги вкладывать как бы дорого это 120 это нормальный входной билет сейчас человек покатался он понял что он хороший потому что мы карбы там отстроены там уже все сделано То есть сейчас в него вложить например 1020 отстроить карбюратор отстроить например клапана зазор и в принципе можно на этом мотоцикле хорошенько ездить там пару Тройку лет вообще не, не парится. F4i, все эти рерки все эти суперспорты да не нужны они в городе, понимаете. Вы будете мучиться, ездить. А, спина болеет там ноги. Я понимаю, когда он 20-22 года, может быть, у вас вообще ничего болеть не будет. Вы будете ездить в эйфории и кайфовать. Но в данном случае, там, например, если человеку там 30 лет, он только начинает заходить в мотомир. Этого за глаза хватит. Комфортно ездить, удобно, рулиться, легкий приемистый, динамичный и Хванда. Что еще вам нужно? Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, дизлайки и пока.